Ребята, всем привет! Сегодня в своем видео вам расскажу, как правильно записать загрузочную флешку с Windows XP. В интернете очень много видео, но всех способы разные и в основном какие-то глюки бывают, косяки и полноценно ничего не работает. Итак, что нам необходимо сделать? У нас должен быть образ Windows XP. У нас должна быть установлена программа Ultra ISO и программа Win Setup from USB. У меня Win Tab from USB версия 1.10. Нажимаем правой кнопкой мыши по образу Windows XP. Выбираем Ultra ISA и нажимаем «Монтировать в привод I». У вас буква может быть другая, у меня она высвечится как I. Нажали и у нас образ смонтировался. Открываем проводник, нажимаем F5. Да, вот мы видим CD-дисковод, диск i, открываем и вот у нас образ xp. Запускаем программу Win Setup from USB от имени администратора. Что нам здесь необходимо сделать? Первым делом нажимаем Boot Ties кнопочку. Далее переходим в процесс PBR. Здесь необходимо выбрать NTLDR Boot Record. Нажимаем Install Config. Окей, OK. окей. OK. Закрываем. Затем эту USB-диск ставим галочку, где у нас написано Windows 2000 XP 2003 Setup и указываем путь до образа, образ, который мы с вами распаковали на диск i, указываем и нажимаем выбор папки, у нас появляется с вами лицензионное соглашение, мы его принимаем и нажимаем кнопочку go, все, у нас пошел процесс записи загрузочной флешки, процесс копирования образа на флешку у нас завершен, Нажимаем ОК и теперь нам необходимо проверить. Перезагружаем компьютер, а я переключаюсь на запись телефон. Так, выбираем с вами загрузку с флешки Samsung Flash. Нажимаем First Part Windows. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!